«Садхгуру, что вы скажете по поводу новогодних обещаний? Я много раз давал себе обещания, но ничего не получалось. Что же мне делать?» «Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, не обязательно что-то бросать. Вам не нужно обещать, не нужно насильственное изменение чего-либо». Тоже. что ж, завтра наступает Новый год, а значит, люди, как всегда, уже думают о том, чтобы дать себе новогоднее обещание. В Новом году я это, я сделаю то. Это продлится до полудня первого числа. Для более ответственных — несколько дней. Но большинство сдаются к концу января. Новогодние обещания сбываются, потому что они устарели. Ведь уже прошел целый месяц. Как можно говорить о новогодних обещаниях? Они уже в прошлом. Они были актуальны только в Новый год. Так что эти новогодние обещания Однажды Шангаран дал себе обещание на Новый год. Я брошу курить. Он рассказал всем своим знакомым. Я бросаю курить. Итак, в первый вечер, как вы знаете, многие устраивают так называемые «восстановительные вечеринки». После таких вечеринок просыпаются в 12 часов дня. Им нужно восстанавливаться. Вот откуда такое название вечеринок. Некоторые люди, эксперты в напитках, они знают, что нужно пить для восстановления. И вот он пошел на такую вечеринку и попросил одного из своих друзей, «Дай-ка мне сигарету». Друг сказал, «Я думал, ты бросил?» Он ответил, «Да. Просто это первый этап». «Что ты имеешь в виду? Что за первый этап? Я бросил покупать».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 вы не можете решить, что вы будете делать, опираясь на конкретную дату. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, допустим, вы хотите бросить курить или перестать ковыряться в носу. Нет, нет. Я это говорю просто потому, что разговаривал с одними из лучших психиатров Великобритании. Они сказали, что говорение в носу это одно из признанных в психиатрии заболеваний. Говорение в носу. Теперь вы даже до него добраться не можете. Вы в маске и больше не можете до него добраться. А после того, как взяли мазок из носа, сделали так, так, вы больше не захотите даже руками к нему прикасаться. Так что, что бы вы ни хотели бросить, вам не нужно ничего бросать. Все, что вам нужно сделать, это перейти от компульсивного поведения к осознанному. Чтобы стать осознанными, вы должны испытывать определенное ощущение восторга, определенную радость внутри. Вы замечали, что когда вы счастливы, вы можете отказаться от многих компульсивных привычек? Замечали? Вы очень счастливы. Обычно вы сидите только на этом месте. Но вы очень счастливы, кто-то толкает вас, все в порядке. Когда вы несчастны, можем <laughs> мы happy, вас столкнуть. Если like вы взорветесь как бомба. Когда вы вы счастны, happy, мы можем вас столкнуть. Вот почему я поддерживаю людей счастливыми. <laughs> <laughs> Потому что, they're когда они счастливы, вы можете around. их подталкивать. Okay. Все в порядке. Люди становится более okay. гибкими. When they're они несчастны, they're они словно like like они быть только такими. Так что, so, вам не нужны обещания, насильно меняющие что-то. Well, Все, что вам нужно, это осознанность. Как же стать осознанным? Что ж, вам нужно поработать над повышением своей энергии до более высокого уровня. Если энергия вас бьет через край, естественным образом будете осознанны. Если ваш жизненный опыт очень приятен, вы будете осознанны.